Даже моё альтер альтеррега не смогло мне помочь должным образом. Хотя да, же она в моих же мыслях лучше меня...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 Это был какой-то декабрь-ноября, как обычно я проводил свое утро, залипая в своем айфон, позалипал во всех нужных мне приложениях и решил, что нужно переместиться в более удобное и прохладное место, чтобы залипать свое iphone и дальше, но перед выполнением этого плана действий нужно было обязательно хорошо подкрепиться. Оставил iPhone на столе в комнате, вместо него взял айпад, пошел на кухню, плотно покушал, плотно запил все что покушал, пока плотно кушал и запивал по второму кругу, наткнулся на видео своего любимого блогера, через два часа вернулся в комнату, решил взять телефон, его тут не было. осознал, что мой iPhone потерялся. это было странно, ведь я был дома один. решил не беспокоиться и по свой iPad, пока не сядет батарейка. спустя пять минут мой планшет полностью разрядился. я начал искать свой iPhone. искал над кроватью, под кроватью, в кровати. его нигде не было. и тут меня осенило, чтобы найти свой iPhone, нужно думать как твой iPhone. я попробовал, думал пять минут, 10 минут, 15 минут. не сработало. может быть мой iPhone уменьшился до гипер супер малых размеров и я его просто не вижу? ну а что, чехлы соленые? Алиэкспресс они такое умеют, знаете ли. Взял лупу. Начал искать телефон за луп, все-таки это не самый нужный инструмент для поиска моего айфона. Стоп, что? Все-таки с помощью лупа мне удалось найти свой айфон. Он действительно превратился в крошечную пипку, которую я не заметил. Решил обратиться в ближайший сервисный центр. Здравствуйте, мой айфон уменьшился до слишком крошечных размеров от чехла с Алиэкспресс. Поможете? Свой адрес, мы к вам Хорошо, диктую, записывайте. Спустя час мастер приехал. У вас лицо какое-то знакомое? Мы не могли с вами видеться раньше? Возможно, но это невозможно. Показывайте свою поломку. Я показал мастеру свой айфон. Вы знаете, как это исправить? А ты знаешь? Нет, я же для этого вас и вызвал. Я тоже не знаю, поэтому решил тебя спросить. Ну, просто интересно. Придурок. Я проводил мастера, дал чаевых на шавуху Решил попробовать восстановить свой телефон своими силами с помощью гидромихлицерия, кабеля лайтнинга и программы AnyTrends. Собрав все необходимое, я решил вылечить свой iPhone и вернуть его в нормальное состояние. Через пару секунд это сработало. Я снова мог заливать своем телефоне, как и прежде. Но тут я уже посмотрел на свой компьютер и понял, что что-то пошло не так. Короче говоря, iPhone потерялся. Короче говоря, iPhone сломался. Это есть суббота. А это был мой iPhone До того момента, как наступила суббота. А это была пятница. Ничего не предвещало беды. Я пользовался своим iPhone 5S, как ни в чем не бывало. Затем экран телефона начал мерцать, тускнеть, а после и вовсе отрубился. Четко, блин! Решил перезагрузить iPhone. Он не реагировал. Решил поставить iPhone на зарядку. Он тоже не реагировал. Решил просто положить свой телефон на тумбочку и дать ему отдохнуть. Прошло немного времени, и телефон включился. Я снова стал им пользоваться. Но через 15 минут iPhone снова выключился. Обидно. В комнату зашел мой троюродный друг. Угадай что? Что же? У тебя сломался телефон айфон. Но я готов починить тебе его. Ты разбираешься в ремонте телефонов Но есть немножко практики, конечно. Я согласился. Терять уже было все равно нечего. Друг попросил меня на пару минут выйти из комнаты. Прошло пару минут. Комната была похожа на ремонтную мастерскую. Здравствуйте. У вас проблема с вашим телефоном? Да, сломался телефон. Опишите ее. Он не включается и не реагирует ни на какие действия. Друг взял мой iphone Посмотрел его под лупой, над лупой, зал. Так это отсюда он сказал что случай распространенный и переживай тут не о чем я обрадовался друг ремонтировал телефон 5 минут 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут я задремал проснулся от мощного удара друг сказал что все готово все оказалось сложнее чем мы думали ваш телефон безнадежен лучше купите себе новый из вас тысяч. капец теперь мой старый iphone 5s выглядел именно так наступила суббота мне было грустно потому что был сломан мой iphone решил обратиться в ближайший сервисный центр начал обзвонивать те которые у меня есть на районе но никто не ответил была же суббота, а значит никто не работает. Решил отремонтировать свой iPhone вручную. Открыл нужную инструкцию, достал телефон из мусорки, достал нож, масло и зубочистку. Не знаю, зачем мне все эти предметы, но в инструкции написано, что нужны специальные инструменты для ремонтных работ. Я ремонтировал iPhone 5 минут, 10 минут, 15 минут. Спустя 3 часа я отремонтировал свой iPhone. И он включился. Четко! Оказывается, мои руки растут из правильного места. Хотел сказать я самому себе, но что-то в процессе ремонта пошло не так. Идиот. Короче говоря, iPhone сломался. Короче говоря, продал iPhone. Это был солнечный вторник. Как обычно, я сидел за компьютером и познавал дзен. Спустя пять минут познания истины на мой айфон пришла смска. Это был какой-то спам. Сообщение сообщении что можно продать старый iPhone и купить новый с выгоды до 100%. А что, заманчивое предложение. Это, ну, все-таки это мошенники. Ведь мой айфон был еще хорош. И даже очень хорош.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 Короче говоря, продал iPhone. Короче говоря, перешел с айфона на Android. Это был вторник, как обычно я залипал в своем айфоне. вдруг увидел видео Вилсаком, в котором он рассказывает про свой переход с айфона на Android. Затем из похожих я наткнулся на еще одно видео еще одного техноблогера, который также пересел на Android. Я забеспокоился, неужели это всемирный заговор? Может Android стал медленнее разряжать? Этой шутки уже сто лет в обед, и она точно не из этой оперы. Все же мне стало интересно, почему блогеры из клана Apple начали плавно приходить в не менее сильный клан Android. Я спросил у гугла на форуме про android на форуме про iphone на форуме про помощь бездомным котикам и только на последнем мне удалось найти частичный ответ но этого было мало а что если стоит самому попробовать перейти со своего айфона на android да ну нет это глупость какая-то хотя мысль об этом не покидала меня когда я сидел в своем айфоне фотографировал на свой iphone разговаривал с девушкой по своему айфону стоп но у меня же нет девушки тогда с кем я сейчас разговаривал малыш но ведь у тебя есть я а? а нет все в порядке наступила среда я до сих пор хотел перейти на android прочитал в интернет найти, как лучше и быстрее совершить переход со своего старого айфона на свой новый Android. Прочел, законспектировал, зазубрил наизусть, Четко! Отправился в ближайший магазин техники, попросил консультанта помочь с выбором нового андроида. Прошло 20 минут, и я вернулся домой расстроенный. Не смог найти себя подходящую модель телефона с голым андроидом. Решил не унывать и решительно купить уже хоть какой-нибудь телефон завтра. Это был четверг. При параде и с полной уверенностью я направился в магазин техники. Но в этот день мне уже не так сильно хотелось приходить на Android. С каждым шагом я думал, а нафиг мне вообще все это нужно. Спустя час я уже был дома и распаковывал свой новый iPhone. Ведь лучше старого iPhone может быть только новый iPhone. Короче говоря, перешел с айфона на Android. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно оцените его лайком, а также не забывайте подписываться на канал. Также советуем посмотреть другие ролики в формате, короче говоря, на нашем канале. Благодарим за просмотр!